Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я хотел бы опять же вернуться чуть-чуть в прошлое и вспомнить про то, какие у нас были раньше плагины в Logic, потому что часть из них доступна до сих пор даже в самой современной версии Logic, в данный момент у меня 10.7.6, но так или иначе мы можем прикоснуться к старине и посмотреть, на чем, собственно, работали наши предки условно. Но я уже рассказывал про инструменты, на канале есть видео, ссылку добавлю в описании, если вдруг не видели, посмотрите. Суть в чем? Суть в том, что в Logic есть до сих пор, даже в библиотеке пресетов, есть такие настройки как для каналов, так и для инструментов, которые используют довольно старые плагины. И, понятное дело, что они видны не у всех, то есть для того, чтобы они были видны, нужно скачать обязательно... Legacy контент, То есть он прям так и здесь есть Legacy Compatibility Почему это так называется? Потому что э, этот, э, скажем так, набор отдельный Он по умолчанию не устанавливается Даже если вы выбираете э, установить всю библиотеку Logic Все равно он не устанавливается, не устанавливается То есть его нужно прям отмечать отдельно и скачивать Это в первую очередь э, закладывалось разработчиками для того Чтобы люди могли открывать свои какие-то очень старые проекты Там сделаны еще в девятом может быть даже в восьмом лоджике Потому что часть плагинов реально прям пришла еще с тех самых времен То есть еще из нулевых годов а И чтобы можно было спустя годы открыть старые какие-то свои проекты Без каких-либо ошибок и проблем Ну если использовались только встроенные плагины, естественно То вот такая категория дана Но вы можете ее скачать до сих пор И использовать ее даже сегодня Потому что на самом деле, конечно, 99% плагинов уже устарело И имеет даже среди стоковых плагинов, уже альтернативы, гораздо более развитые, с гораздо более современным движком. Но все равно есть довольно интересные индивиды, и вот сегодня я хотел на них заострить внимание. Давайте, собственно, перейдем к обзору того, что у нас присутствует. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали. Самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help.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 если вы просто нажмете, у вас нигде не будет. То есть даже в закладке Logic среди плагинов у вас будут только текущие, точнее сказать, актуальные плагины Logic, которые у нас сегодня поставляются вместе с программой. Чтобы увидеть это, собственно, Legacy контент, прежде чем нажать на список выбора плагинов, нужно зажать клавишу Option. И вот теперь у нас здесь есть отдельная категория Legacy. И вот мы здесь видим несколько плагинов. То есть у нас есть Averb. Я сейчас Вкратце пробегусь по всем по ним. Здесь есть отдельная категория EQ, здесь очень много разных эквалайзеров, все их показывать смысла нет, они выглядят примерно вот в таком вот виде, то есть вот такие без интерфейса, чисто слайдеры. Ну, тут все названия говорят сами за себя. Очень упрощенные, очень легкие, естественно, они практически там не потребляют ресурсов компьютера, особенно современных. Здесь есть, наверное, только интересный плагин. Это FAT EQ Потому что можно погрузиться вот в атмосферу старого Channel EQ, которым он был до того, как его сделали уже современным Вот таким вот Выглядело так Это не совсем Channel Q, то есть здесь есть такая некая дополнительная сатурация в этом плагине Fat EQ, то есть он подразумевает, что он добавляет такие некие гармоники Абертона, как у аналогового оборудования Ну и у него довольно интересно работают тут формы вот этих волн Точнее, формы фильтров, которые затрагивают частоты. Ну, то есть можно поэкспериментировать, но не скажу, что это прям вот что-то супер необходимое в наши дни. Но просто имейте в виду. И как я уже сказал, все остальные плагины из этой категории такие довольно базовые. Э -э, здесь есть чисто high shelving, high pass, low cut low фильтр, то есть такие самые просто базовые отдельные фильтры, которые также вот в таком виде вот просто один слайдер и все. Но, кстати, для автоматизации может подойти просто, чтобы одну ручку иметь, ее автоматизировать. Так что имейте в виду, не сказать, что это прям вот совсем бесполезная вещь. Есть вот параметрический эквалайзер такой тоже, то есть просто одна эм, полоса, вы ее выбираете и из нее что -то делать. То есть, в принципе, здесь в этой категории больше особо ничего супер. Интересного нет. То есть вот все довольно базовое. Давайте посмотрим что-то более интересное. То есть у нас есть несколько ревербераторов. Gold э, Verb, например, есть. Это такой... Я, на самом деле, кстати, не знаю, почему э, производители Logic решили прокачать Silver Verb. Потому что было раньше два верба. Gold и Silver. Silver, он был такой чуть-чуть как бы более урезанный, что ли. Хотя, видимо, его решили просто прокачать побольше, этот плагин. И сделали уже современную версию, то есть это не Legacy, это я поставил для сравнения. Это уже как бы современная версия этого ревера. А Gold ревер у нас остался только в Legacy. Здесь довольно много настроек, Room Size, здесь прям такая инфографика прям показывает нам, как это выглядит. Можно делать баланс между ранними отражениями и поздними отражениями. Ну Все стандартные настройки, здесь, кстати, можно выбирать количество стен, э ну, точнее углов. Нашего помещения виртуального, то есть можно моделировать интересные э, довольно помещения, э, увеличивать стереобазу, э, запаздывать дилей. Ну, то есть, в принципе, довольно интересные параметры и с помощью него можно реально необычные пространства создавать. То есть, это именно такой алго э, алгоритмический ревербератор, который может воссоздать что-то такое, чего даже нету в реальной жизни. То есть, опять же, такой для, скорее для экспериментаторов. Эм, далее, есть очень интересный плагин Groove Shifter. Как он работает? Я на самом деле сам вот его только-только буквально перед э, записью этого видео попробовал. Вот у меня здесь есть бас-гитара. Здесь есть режим бит, то есть у нас э, просто делится в привязке к темпу э, наш аудиосигнал на разные отрезки на 16 или на восьмую, и каждую каждые 16 или каждую восьмую случается акцент громкостной, и ну, звучит это примерно как такой некий арпеджиатор, давайте послушаем. Можно делать, естественно, свинг, включать, давать пару восьмыми. То есть вот таким акцентом можно добавлять такого некого движения. Не знаю, всем ли это подойдет. Здесь еще есть режим тональный, где у нас еще как такой некий полугранулярный эффект возникает. То есть это уже такие эксперименты, не знаю, не, тоже не всем пригодится, но просто довольно интересный плагин. Здесь еще есть тоже классная, ну точнее интересная задумка, довольно старая. Я не думаю, что это сегодня уже актуально, учитывая количество плагинов. Но знаю, что многие работают в лоджике для там, работы с диалогами, или может быть с аудиокнигами, или там, с обработкой звука для видео видеоконтента. Так или иначе, вот такой был интересный плагин Я, кстати, посоветовал разработчикам Logic все-таки какую-то сделать новую версию Потому что реально будет многим актуально Называется Speech Enhancer Он такой, как работает помощник Скажем так, для... Ну, кстати, есть В iZotope RX уже современные версии Такие там тоже есть Enhancer, именно Dialog Enhancer называется. Примерно та же идея. То есть здесь у нас происходит denoise, то есть какой-то шум фоновый понижается. Но здесь самое прикольное, что здесь есть миг Correction. И раньше, ну, у кого еще не было каких-то отдельных там звуковых карт или микрофонов профессиональных там, для подкастов или еще для чего-то. Многие просто записывали с помощью тех девайсов, которые у них тогда были. То есть PowerBook, iMac. То есть еще раз, это очень старый плагин. понимаете, здесь по модельному ряду. Mac на Intel. То есть еще помечали Intel, что это... Такое вот что-то новое, это как сейчас Mac на M1, то есть так же самое iMac на Intel Это в то время казалось, что прям новое в Вене, э, в работе Mac, потому что это как раз конец нулевых, переход на Intel э, Разные MacBook'и, то есть все встроенные микрофоны, которые были вот в тех девайсах конца нулевых их сюда за, как пресеты Как бы забили И если вы на что-то из этого записали свой голос В идеале этот плагин должен был Как-то скомпенсировать те недостатки Которые имели те микрофоны И ну, как-то адаптироваться под эту запись. И дальше есть, собственно, галочка Voice Enhance, где мы выбираем, собственно, что у нас э, за голос. То есть это female solo, то есть это может быть вокал, это может быть voice over. Voice over — это как раз диалог, то есть когда просто человек разговаривает, не поет. То же самое и с мужским голосом. У нас male solo, значит, муж... там поет мужской голос, либо мужской голос что-то начитывает, дикторский голос. То есть вот 4 пресета, и по идее вот это вот, э, такой плагин уже мог улучшить Изначальный результат, записанный вот на такие вот не самые лучшие девайсы. То есть довольно интересный плагин. Я бы все-таки, говорю, рекомендовал бы, может быть, разработчикам из Logic сделать что-то такое современное под такие стандартные сегодняшние модели микрофонов, которыми пользуются все подкастеры, там, блогеры и так далее. То есть довольно интересная вещь. Дальше еще один ревибратор есть Platinum Verb. Он похож чем-то на Gold Verb. Здесь тоже можно варьировать Room Shape. Здесь чуть больше параметров, здесь уже можно больше всего настроить. Но, на самом деле, наследник Platinum верба сегодня это верб э, классический, но ну, уже тоже плагин довольно уже старый, ему сколько, 3 или 4 года, э, но, тем не менее, он довольно классный, то есть верба многие пользуются, и это действительно очень удобный и классный алгоритмический э, ревер, который работает у нас внутри Logic, и он, по сути, является таким неким наследником Platinum верба то есть, э, когда у нас появился ChromaVerb, Platinum сразу ушел в разряд Legacy, но... Тут, в принципе, да, настройки очень многие похожие, возможности тут по, как раз по частотке и так далее. Здесь тоже это есть. Здесь есть э, как эквалайзер встроенный, так и вот, собственно, это самый демпинг EQ, который вот здесь представлен в виде таких вот э, регуляторов. То есть, ну, довольно тоже интересный реверс, с ним тоже можно поэкспериментировать, неплохо работает. Что у нас здесь еще есть интересного? Старый DSR, первая версия, то есть тоже у нас сейчас есть DSR-2, по сути, они просто взяли вот этот старый и его чуть доработали под более современные алгоритмы. Но суть примерно та же самая. Еще есть Silvergate. Это старый просто обычный гейт-плагин. Ну, кстати, им тоже можно пользоваться. Он очень просто в настройке. Здесь самые такие базовые параметры для любого гейта и для каких-то стандартных ситуаций. Он может э, пригодиться, чтобы не нагружать процессор какими-то более сложными гейтами и так далее. Здесь также есть функция Lookahead. То есть предпросмотр вперед Чтобы гейт как бы слушал звук заранее И открывался в тот момент Когда реально что-то полезное происходит Они уже в момент И тем самым у вас атаки будут съедаться То есть вот эта функция лука ahead Если она есть, то гейтом вполне можно пользоваться В современном продакшене Так что имейте в виду Silver EQ это я уже показывал Это такой обычный эквалайзер графический Что у нас здесь еще есть У нас есть еще очень интересный простой ревербератор Который называется Averb вот так вот он выглядит, здесь прям вообще буквально ничего э, из настроек прям лишнего нет Причем, что прикольно, здесь density работает прям такой, как реальный слайдер. То есть density это количество вот этих отражений. Э то есть чем больше их, тем, соответственно, звук больше превращается в ревер. А если мы их ставим прям на ноль, то у нас скорее такой рандомный и происходит. То есть, это кстати, тоже можно использовать для каких-то творческих решений. То есть не обязательно это использовать как ревербератор потому что, естественно, сегодня есть гораздо более, больше качественных ревибраторов даже в Logic, но э, как такой вот элемент просто дополнительного улучшения звука ну, точнее не улучшение, а создание спецэффектов, вот можно его использовать вполне. такой как интересный дилей, скажем так. Поэтому тоже довольно классный пагин, можно им вполне пользоваться сегодня э, для каких-то определенных творческих задач. Ну и пару слов я еще скажу про ампы, то есть здесь есть свой такой родоначальник амп дизайнера то есть есть у нас бас амп и есть гитар амп про амп про довольно классный есть очень много пресетов для гитар до сих пор в лоджик который использует вот этот плагин а не новый амп дизайнер ну здесь идея вся та же самая что и в амп дизайнере то есть тоже есть динамик есть микрофон ну вот такой вот немножко старый но при этом футуристичный интерфейс которым прям отличался в 8 9 лоджик и здесь все в принципе, есть разные модели усилителей, разные модели кабинетов, э разные клазеры Но, по сути, это то же самое, что вам, дизайнеры только на более таком примитивном уровне. Конечно, вам, дизайнеры, все это доработали, тоже эффекты, тоже есть тревер. Э -э ну, то есть, в принципе, в принципе, все то же самое. Поэтому, э -э ну, только чуть меньше выборов, чуть меньше настроек. Но так или иначе, если хотите поэкспериментировать и вспомнить, как это было раньше, вот можете попробовать такой вариант. И то же самое. У нас касается и бас ампа, то есть, ну он правда вообще без без интерфейса, то есть он еще более старый. Здесь также выбор у нас усилителей, гейн, э, ну все основные базовые настройки, то есть такой очень упрощенный плагин, может кому-то тоже подойдет, чтобы не загружать э, процессор компьютера. Так что имейте в виду, э, вот такой быстрый обзор получился у этих плагинов. Конечно, нужно что-то слушать, но, как я говорю, большинство уже потеряло свою актуальность. Э, Интересные, которые можно до сих пор использовать, я в этом видео показал и дал послушать. Все остальное я перебрал. Ну, честно, конечно, особо смысла в них, в тех плагинах, оставшихся нет. Но вот несколько таких ретро-жемчужин представлено. Обязательно пишите в комментариях, как вам это видео, было ли что-то полезное или интересно, знали ли вообще про эту фишку с Legacy плагинами, поэтому жду вас в комментариях, также заходите в наш телеграм-чат, если вы еще не там, ссылки будут в описании, мы там обмениваемся опытом, делимся советами, самые интересные вопросы я беру оттуда и записываю, собственно, вот здесь на канале, как в качестве видео ответов. поэтому не стесняйтесь, пишите, пишите мне везде во всех соцсетях, я с удовольствием отвечу, помогу с лоджик. ну, Всем желаю успехов в творчестве. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать видео, которые выходят довольно здесь регулярно. Увидимся с вами в следующих видео-уроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока.